Пробурили флот. Ой! Дыши, дыши. Мы пытаемся разобрать последствия операции, которая была. Помоги! Вестование, как вы меня обманули. Да, вот вот чего мы добиваемся. Николаевич, скажите мне, первое, что меня интересует, с чем вы к нам пришли приехали, что вас больше всего беспокоит на данный момент. Что вас больше всего беспокоит. Ноги беспокоить. Что именно? Ну, ноги ходить не могут. Скажите, пожалуйста, что вы делали, какое лечение вы применяли? Да, кроме обезболивающего ничего не делали. Кроме обезболивающего ничего не делали. К врачам вы не обращались? Нет. Не обращались? По теме опорных векций системы вы никогда не обращались к врачам? Нет, я обращался, когда операцию лет назад закончились. Так, что, какая операция? Нет. Давайте зафиксируем. Я полоснайна, видно, под... на да, полоснайна, позвоночник. Поставили, 10, Это поясничный здесь прогиба нет видите позвонки прям жестко смещены назад прям ну видите такие острые проломы вот вот вот сейчас я покажу вот смотрите дырища какая не, не беспокоил ничего вообще да. вот после операции да. вы ожили да. вы стали чувствовать себя прекрасно да. боли никаких нет то есть вот та боль Та проблема, которая была, она снова вернулась. Именно в том же объеме? Нет, она вернулась. У меня с левой ногой была проблема с правой ногой у меня в то время. Угу. У меня правая нога отнималась, не хотела выходить После операции было нормально, а через год началась да, да. А, а правая нога вас не беспокоит? Да. Ну, беспокоит, но очень редко. Очень редко. Ну, вот с ногой то, что у нее нога совсем плохая. Видите, здесь сустав так выглядит, здесь вот так. Да? То есть перекос таза очень большой. Они, когда штифты ставили, они не выставили ему крестец ровно. Вот даже анальное отверстие его, смотрите, да, то есть вот, ну, кишка проходит. Смотрите, оно вбок, это вот мочевой пузырь. Скажите, пожалуйста, вот эти боли сейчас, они у вас постоянные? Или вы их связываете с нагрузкой, например? Вы ну, утром встаете, вам ну, уже плохо, вам да, уже больно. Да. И так весь день да? Так то есть терпевка. вынужденное положение вас не спасает? Ну, только лежа или на боку. Ага, то есть когда вы лежите, да. вы уже не чувствуете Нет. эту боль, да? да? Так, обычный пациент, когда приходит, он немного скрывает то, что у него есть на самом деле. И вот mm -hmm. Геннадий Николаевич немножко скрыл, мягко говоря. Слава Богу, что я владею принципами китайской медицины, анализа по пульсу, по глазу, по языку и прочее. Что я выяснил? Я выяснил то, что у него левая почка практически не работает, правая, ну, под поднадр... Тут почки, ну, правая, видите, какое увеличение почки. Левая почка сморщилась, левая почка почти не функционирует. Ну и понятно, да, тоже она опущена, видите, она даже, получается, левая почка ниже, чем правая. Сейчас я закончу повествование, как вы меня обманули. Начал смотреть МРТ, и все подтвердилось. Левая почка фактически почти в два раза меньше, чем правая. Человек живет на югах 20 лет, и приехал весь бледный. Кожа бледная. У него анемия. И нужно чистить сосуды. Тесты мы уже делали, когда он поступил, я немного его продергивала, там. Астамович, сигнал руки пошел у него. Здесь особенность какая, человек у нас приобрел полный курс семидневный, это и с висцеральными практиками, и, соответственно, правка непосредственно опорно-двигательной системы, плюс аппаратно мы с ним работали, вот мы с ним занимаемся там 4-5 часов в день, мы по факту с ним работаем. Наш шпагат, что ли, где-то садитесь от нас, когда уходите, нет? Сальто не делайте. Через 5 ступенек не прыгайте. прыгаете. Ну, вот, говорит, что бывает прострел в ноги, но ну, неудивительно. Там грудной поясничный отдел, там просто большая нагрузка. Но сегодня поработаем. Но что мне нравится, если до этого, помните, я вам говорил, что вам бронежилет можно не носить, ну тут да. а, сегодня, сегодня я уже могу пощупать лопатки, я их уже вижу. Да. На четвертый позвонок, у него прям видно торчит он, а вот визу, визуально видно. Ну, вот сейчас будем раздвигать. Здесь дальше, почему у него проблема с почками. Вот, прошло, вот прошла операция, да, и они э, лордоз немножко попытались сделать, но не до конца у них получилось, потому что у него большой живот и внутрибрюшное давление не дает. Здесь дальше, видите, вот он, это уже позвонок. Этот пошел как раз в грудной отдел. Вот здесь все пережат. Вот эта часть отвечает как раз за работу желудочно-кишечного тракта, почки, поджелудочной и прочее. Здесь смещение очень сильное. То есть здесь никто не трогал. Поясницу попытались сделать, как смогли. Система в том, что нужно делать весь организм. Нет смысла делать одну поясницу, если ты не делаешь шею. Поэтому нужно разбираться все. Сейчас будем мальчика собирать. Выдох. Выдох. Выдох. Ой, как хорошо Выдышить. молодец. Хорошо. Еще. Еще. Угу. Помните, лопатка как не торчала? Смотрите, какая сейчас мягкая стала здесь. Это еще никаких манипуляций не делали. Через ротик выдохнули. Потихонечку я пройдусь. Угу. Куда отдал? Внутрь. Во внутренности, да? Да. Угу. процедура. Сейчас. Сейчас закончу, Николай. И ага. да, Хорошо. хорошо. Ой, а у нас летят. Больно, О. да, Геннадий Николаевич? О. Хорошо отходит. Вот у нас у слухеньких так быстро не отходит. С нами мучаются всегда ребята, да. когда меня правят. Да. А у вас прям замечательно отходит. Замечательно отходит. И Дыши, дыши, дыши, дыши. Давай, дыши, дыши, дыши, мой дорогой. Хорошо. Давай, давай, давай, давай, давай. Хватит. А то привык жаловаться. Ровно легли, Геннадий Николаевич. Полсибири построил, а в итоге с собой победить не получилось. Давай, дыши, дыши, дыши, дыши держи дыши дыши дыши дыши держи. Держи, держи, держи. дыши дыши сейчас отпустит сейчас отпустит это вот самый самый где у нас с почками отправлено поправой все поправовать вот да провалится палец чувствую, да. вы сами чувствуете и здесь вот не зайти она сейчас серизенку вашу потрогал вы чувствуете пример ага, была операция шрам закончился вот вот конец шрама вот, вот два позвонка все вот она раздвинулась вот раздвинул. здесь У -у -у. здесь еще нет здесь еще надо делать всегда здесь если здесь э, было проникновение да, то есть эти фасциальные ткани мышцы все все здесь нарушено всегда идет ухудшение выше, выше. ухудшение выше и ниже идет всегда идет в этих местах Здесь вот именно мы сейчас пытаемся разобрать последствия операции, которые были. Операцию сделали прекрасно. Немножко тут не дало у него сделать, выставить лордоз, но как бы очень хорошо сделали. Редкий случай, когда так сделано неплохо. Говорит, ох, как разошелся! Смотрите, смотрите, какая ложбина. Видите, какая ложбина? Вот так должно быть у нормального человека. Дальше не можем, здесь уже металлоконструкция пошла. Все-все, мы хорошо. Не прыгайте. Заметьте, основное смещение в эту сторону. Проблема с левой почкой. Да? То есть все, вся все. левая сторона перегружена. Так, да, все, чуть-чуть осталось, все, тут все. две штучки осталось и все. Все, все, все. Чуть-чуть остался, родной, чуть-чуть. Губы не сжимаем. Открытый рот, пенсию. Как бойлер. Давай, давай, давай, давай, давай. Как будто наполняет бочку. Давай давай давай, давай, давай, давай, производство. Давай, родной, давай. Компрессор надо запустить. Давай. Компрессор плохо качает. Молодец. Красавчик, держи. Все, молодец. Запустили. Прошли и пробурили флот. Ой! Дыши, дыши, дыши. <свят> <свят> <свят> <свят> <свят> Вс. или выдох? Ой! Все, а, все, вот теперь все, все. а вот сделал моя вот. А вот было движ... Ощущение в животе было? Да. Я... да. Вот. Вот чего мы добивались. Нам нужно было запустить да. брюшную брюш... брюшину. Там это ты самое крутое. Чего-то дернул смотри. Да? Ну. ну все, ладно, газ не пошел, значит это, это все нормально. Ха. ха Ну нет уже такого, нет таких ощущений. Ха. ха. Ой, нет. Да нет, нет, уж что, ладно, ну, не подумайте. Давай, да, Вдох, да, да. и длинный выдох через вот ха. и длинный выдох молодец здесь электричество в руки или нет отлично пошел процесс дыши дыши дыши дыши дыши все, ну как, расслабь, расслабь, расслабь, расслабь, расслабь. Все, все сладкий мой, заканчиваю, заканчиваю, все, все, все. Мне надо запустить сердце, сердце, давай, давай, все, все, все. Вот на все, молодец, молодец, молодец. Сердце О. Отпусти плечи. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, родной, отпусти, помоги. Вобер у тебя стрельнул. Отлично. Да. А, Прямо. Давай, сейчас мозги заработают. Сейчас какую-нибудь научную работу напишите еще. Давай, давай. Отпусти, отпусти, отпусти, отпускай, отпускай, отпускай, отпускай. Все, все, все. Вот он, вот он. Видишь, все. все а я, а все, все, а все. Уже а у вас дал. Смотрите, взять не мог. Смотрите. Видите, что происходит? Видите, что происходит? Этого ничего не было. Да, вот. Видите, что происходит? Смотрите, что. Вот он, мягенький. Вот он, мягенький. А вот и не ребрышки. Вот ребрышки. Вот, как у ребеночка. Как будто новорожденный. Игорь Николаевич, 69 лет. Еще осталось соточка прожить. Всего ничего. На Только начал. Только начал. Вот. И вы? Да. У вас только началось все. У вас только началось. Мы еще с вами повоюем, как говорится, да? Здесь вот насколько получится и все. кричите. Это же, знаете, как на работе. Если не Солнце бригада работать не будет, у же, же российские это, без мата, к сожалению, никак пока. Давай. Вот, кстати, не матерится человек, да, я, лет? Тоже, я тоже жду, когда оно случится, да, да, да, да, нет, да, красавчик. круто, круто, молодец. Отпустите. Отпустите. Тоже интересно, да? То есть здесь была просто сталь, вот, пальцы не проваливаются. Сейчас, смотрите, просто весом руки надавливаю, рука проваливается. Мышца стала эластичной. Она такая и должна быть. Здесь, к сожалению, еще пока есть спазм, да, но мы уже усердствовать не будем. Мальчик, у нас молодец. Все заканчиваем. Давайте, давайте. Давайте Что? Она у меня сто лет так не катилась. Еще будет сто Замечательно. Все, замечательно, красавчик.